Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня необычный формат для меня. Вот, помашу ручкой. Нет, не помашу, я просто посмотрела на себя в зеркало. Вот, сегодня у нас болталочка. Первый раз снимаю такого формата видео, так что вы мне скажите, что не так. Я буду исправляться, я буду учиться снимать красиво. Вот, озвучу параллельно, в конце думаю, что поставлю... Потому что я вот сейчас пройду, и уже вчера я сняла как бы ночную часть вот города, как бы эту уже, которую я вам показываю. Вот есть ночная часть снята с огоньками, красивая. Вот это сама центральная площадь города того, где я живу. Вот написано галерея теплица. То есть галерея это торговый центр галереи, а теплица это город. А вот. самому историю города я вам хочу рассказать подробно, красиво и с историческими местами, но это мне нужно для вас, как бы, мне самой нужно подучить, подчитать, вот, а здесь, сегодня хочу вам показать вот такая вот, уже начинается, пока это только слегонца, вот рождественские вот эти вот э, прибамбасы, да, продаются, вот такие вот поставили палаточки, вот они чехи, я хочу про Рождество как бы их рассказать, как они празднуют, вот эти вот все веночки обязательно, адвент у них, вот первое воскресенье было, прошлое воскресенье зажигали первую свечу на этих веночках, в это воскресенье, то есть сегодня это будет зажженная вторая свеча, то есть они празднуют католичество, Каэр Рождество, 25-го, вот, Мужчину я попросила, могу я поснимать вот это вот называется трдельник, это национальное лакомство, его продают только, ну как бы на таких ярмарках и на уличных мероприятиях, вот такое дрожжевое тесто, оно накручивается и жарится, да, а потом посыпается всякими такими корицей, орешками шоколадом поливается разными разными реагируют конечно на камеру по-разному здесь тоже все такое ну как легкие перекусы продают ничего пока особенного вообще город маленький вообще очень скажу вам мало либо связано с этим с ковидом не знаю либо просто еще рано потом будет елочка красивая, я вам ее ночную покажу, очень красивая елочка, площадь мне не нравится, знаете что, что поставили вот эти вот э, два торговых центра, вот, кстати, поделочки из дерева, они рождественские продают, я помахал мне дядька там сидит, я с ним поздоровалась, он мне машет, вот, ну, это уже дальше все поделки, ну, и в центре вот стоит этот фонтан. Но сейчас, конечно, девчонки, я, конечно, сглупила, что я вам не сняла это все летним, потому что особенностью этого города есть, знаете, что фонтаны, так как здесь вот эти минеральные источники находятся, но вода не питьевая, вода для опорно-двигательного аппарата. Вот особенность этого города. Вот я снимаю как раз вот эту площадь и вот эти вот два торговых центра. Вот мне интересно, что было там, мне надо будет найти тоже покопаться в истории, вот у них, кстати, под елкой Деда Мороза нет, ни Санта-Клауса, ни Деда Мороза под елкой всегда вот этот вот э, Иисус рожденный, вот овечки, то есть то стоило, где родился Иисус, вот всегда у них под елками вот такая, как бы композиция, да? нигде не видела я ни Деда Мороза, ни, нигде не видела, ни, тем более Снегурочек. Вот. Не, ну Деда Мороз там в супермаркете, да, это, ну, как бы национального, нигде. Ой, трясется так камера, девчонки, простите меня, пожалуйста, я научусь обязательно, где-то не могу найти свой стабилизатор. Вот. Это я пытаюсь показать, что часть как бы площади. Ой, показала красотка. Она еще есть старые дома. В основном везде все сохранили. Не знаю, кто им разрешил строить вот эти два торговых центра огроменных прям. В центре, вот мне как-то непонятно, дальше все сохранено в естественном виде, сейчас я вам покажу, пытаюсь, это трясется камера, это пытаюсь я ее как бы, а ни черта у меня не получается, вы уж меня простите, девчонки, исправлюсь, так, я еще раз показываю площадь с этого ракурса, Исправлюсь, исправлюсь. Все, я вам покажу красиво. Это пробный э, вариант подвязания, девчонки. Одним глазом пока смотрите, двумя не надо. Двумя будете смотреть, когда я научусь, и все красиво вам покажу. Так, и вот, вот пытаюсь вам показать. Все-все-все дома старые. Вот старые, старые, старые, вот такого плана. Ну, тут он еще, этот, этот дом серенький, а есть прям хорошо, вот следующий, смотрите, видите, вот этот бежевый, он и сохранен старый, я не знаю почему, обычно не разрешают, не разрешают даже окна менять, но здесь поменяли окна и попытались сохранить этот дом, как бы его, ну, усовершенствовать, да? Дальше старые дома. Вот в таком плане все-все-все постройки в этом городе. Хотя не все. В центре я имею в виду, где, где они это все сохранили, как бы пытаются сохранить. Вот такие вот старые уголочки, видите. Вот я еще пройдусь по всем улочкам. Сейчас я пока одну вам покажу. Там закручусь олейкой, пройдемся. Вот. И потом я в ночном свете эту, эту же улочку покажу. А потом остальное. А потом остальное мы вам, я уже хочу просто с рассказом как бы, о, допустим, там фонтанов. Очень-очень много летом все фонтаны вот с этой минеральной водой. Э, вот. И вот самое главное, на каждом шагу разные фонтаны. Вот на каждом, на каждом шагу разные-разные, везде, по всему городу. Очень-очень красиво. Вот видите, какая такая старинная уличка, вот туда дальше идет, и все в таком же стиле, вот все в таких же в таком исполнении древнем, там и, и санатории вот в таком же стиле, оно все сохраненное, все, все ну там они, санатории конечно, и покрашены, и в лучшем виде, чем вот сейчас вот дома. Вот. А я вот прям на этих улицах представляю лошадей, карету какую-то, да, платья красивые. Вот. Мне прям... Прям в глаза так. Так, ну, давайте я сейчас иду по улицам, я вам расскажу про Рождество, как они празднуют Рождество. Вы смотрите, а я вам буду рассказывать, не буду, я все про, про дома, про дома, потому что здесь, ну, просто сейчас пройдемся, а, вот. А я вам расскажу, значит, Рождество, они, у них щедрый вечер 25 декабря, вот по традиции обычно в этот вечер они собираются, ну, как и у нас, в принципе, это на Рождество, собираются, обязательно семьей собираются, то есть в кругу семьи, у них рождественский ужин, на ужин рождественский, значит, что у них, как бы, у них нет такого, как у нас, что, значит, накрыть стол, чтобы стол уломился, нет, здесь такого нет, здесь девчонки, Одно блюдо, да, тут и даже праздничный, допустим, ужин какой-то, они не готовят вот накрытые столы, нет, одно блюдо, сели, поужинали, потом там десерт, тортик, все, все дела, вот, не так, как у нас, не празднуют у нас так, чтобы накрыть столы, 45 блюд, в общем, значит, на Рождество у них на традиционный карп запеченный или жареный как бы в сухарях, ну, как бы в панировке, карпа вот специально они рыбу не очень едят специально выращивают карпа именно на Рождество и перед Рождеством вот когда будут продавать я вам подсниму покажу вот такие большие бассейны они прям живых карпов выладливают, то вот есть каждая семья они, вот, кстати, ой, ушла я, ладно. И они покупают этого карп, большие, я покупала по 5-7 по килограмм огроменных карпов они искусственно выращивают, именно на Рождество продают. Вот из этих бассейнов вылавливают, разделывают прямо на улице. Я говорю вам, сниму, покажу, когда будут. Это, кстати, я захожу в этот э, санаторный парк, вот здесь вот здесь вот эти все фонтаны разные. Ну, это, это то, что именно здесь находится. А еще по городу очень все. Ну, тут очень красиво, конечно, в этом парке летом Очень много цветов, все ухожено, красиво. Но ничего, покажем вам. Это, кстати, выпал первый снег. Вот. И, значит... По поводу Рождества, сейчас я иду, вот это вот санаторий Бетховен называется, я не буду рассказывать, давайте про санаторий я расскажу потом, а вот про празднование Рождества я вам расскажу сейчас, а вы так чуть посмотрите, вот, что я там вам наснимала, вот. И значит, они целый день не едят, только едят рыбный суп, вот из костей, из головы варят, ну не все, конечно, придерживаются, но по традиции должен быть этот рыбный суп, это насколько я знаю, что в течение дня этот рыбный суп, потом рыба или отбивная куриная. Ризык она здесь называется, значит, ку куриная бивная и картофельный салат. Вот это чисто чешский картофельный салат. Но он похож на наше оливье, но некоторых ингредиентов там нет. Нет там колбасы, хотя некоторые и кладут и колбасу туда. Яйца, картофель, огурцы соленые, как у нас, лучок морковочки чуть-чуть. Вот только знаете, что у них туда? Морковку, сельдерей, кое-нибудь петрушки кладут. Я вот все поначалу не могла понять, что дает такой привкус, вот особый привкус. Вот если что, если вам интересно, я могу вам рассказать потом рецепт если вас заинтересует именно традиционный чешский картофельный салат очень необычный он не похож на наше оливье он по виду похож но на вкус я же говорю там вот этот сельдерей и корень петрушки он дает такой свой э, друг, особый такой вкус понимаете вот вкусно, я люблю этот салат вернее любила когда еще я сейчас на своем питании особо пытаюсь вес свою держать вот значит у них вот эта куриная отбивная с этим салатом вот на тарелке куриная отбивной обязательно лимон они на, на на эту отбивную панированную выдавливают лимончик вот и с этим салатом, либо кусок рыбы и этот салат, это все, больше ничего на рождественский ужин они не готовят, пекут они э, очень много, очень-очень много, но пекут они вот это вот месяц до Рождества, э, печенюшки разные, малюсенькие, красивенькие, вот когда они тоже будут, я вам тоже покажу, как это выглядит, вкусно нереально, так вкусно, такие вот эти, они называются цукровые, ну от слова цукр. ну сахар у них цукр по-чешски, вот, то есть сахар, сахарные печенья, ну они пекут по 20 видов, разное, красивое, вкусное, всевозможное, ну в общем, девчонки, вот такое вот, так, ну тут я, по-моему, уже заканчиваю снимать, вот, и все, вот это, эти печенюшки потом на десерт, и весь рождественский вечер, на этом все закончилось. Далее у них идет два дня выходных, вот, кстати, Николай с чертами ходит, это вот так вот у них обязательно на Николая ходят, ряженые ангелы, я вам подсняла ангелов что кстати мне на них нравится на чехах они молодцы они умеют как бы вот эти вот традиции держать и как бы интересно довольно а вот кстати ночной город начала говорить сейчас вышла вам показать ночной город ночной центр сейчас пробегусь быстренько вот жалко да конечно что здесь центре я не знаю как это выглядело раньше но сейчас здесь в центре два огромных торговых центра вот я постараюсь в интернете найти фотографии самого вот этой самой площади как она выглядела до этих больших центров мне кажется зря они это сделали хотя с другой стороны очень удобно потому что мне удобно я здесь живу сразу и у меня все на месте вот он один и вот вдоль второго я иду сейчас мы подходим к этой площади ну главное центральной. посмотрим на площадь вот и вот вот эта арка я думаю что я уже ее показала которая крытая пешая арка вечером она выглядит вот так вот ну, понятное дело что новый год Рождество все везде красивенько все везде светится ну и там видите сразу же видно что кстати смотрите что здесь <смех> Сбербанк да кстати в этом городе очень много русских Вот, вот фотозона у входа вот видите за спиной у меня вот этот большой галерея там елка у нас здесь ручки здесь второй торговый центр сейчас я туда к елке пойду и покажу вам этот торговый центр ну а там уже видите часы старту а вот эти два, они, как по мне, портят эффект центра. И тут продают, понятно, вещи для развесовки. Рано начали, это не А это, честно, специалист. Терпельник, обычная кишка. Значит, это такой, такой Это обычное дрожжевое тесто. Они, если я попрошу к ну, ним, если мне разрешат снять, я вам сниму. Значит, оно так жарится на огне или в духовке вот такой вот накрученное, такие шампура, круглые формочки. Елка. И потом оно все присыпается корица сахар орешки ну разными посыпками вот и считается обычное тесто вот считается как бы э, таким чешским традиционным праздничным лакомством ну именно уличный, вот второй торговый центр самый большой Вот. Ну, здесь поделочки это да, я вам покажу вот. вот так вот выглядит центр, маленький-маленький городочек, очень маленький, но уютный, девчонки, мне здесь хорошо. А тут уже, видите, старые дома, здесь уже все старенько. вот влюбили эти два торговых центра. Ну да ладно, пусть будет так, а тут вот сразу мы попадаем в старый город. Вот. Я по дороге иду и говорю с вами. Вот еще ночной город чуть-чуть вам покажу. И я иду вот там вдали, видите, арка начинается. Это центр, это все дома старые, здесь мы с вами... Либо я вам уже показала, либо еще покажу, в зависимости от того, как я смонтирую, видео сам центр э, днем. Но тут, вы понимаете, тут дела даже не в том, что центр, тут весь город такой. Тут есть, как бы, отдельные далеко микрорайоны, где э, новые дома. Вот у меня есть окна, хотя я в центре нахожусь, и без окна я вам сниму. Вот там есть как бы такие многоквартирики. Но в основном здесь нет. Ну, как бы дальше, дальше все. Вот такое вот современное. Ну вот прицепили, приклеили. Много помещений пустых, видите? Потому что корона. Ну, Не знаю, можно надевать где-то или нельзя. Но вот так вот. И поэтому много зданий пустует. Вот эта арка сейчас я в другую сторону вот жалко конечно что я не снимала летом летом очень красиво много цветов все очень ухожено в центре это курортная зона туристическая и поэтому все здесь все четко все очень красиво и цивилизовано. там дальше там где темнокожие живут там уже по-другому вот эта арка сейчас мы не пройдемся ну, я завершу наш ночной пока ночную пробежку. Вон там видно эти часовники. Ну, туда мы с вами пойдем. Вот она. Все, и пошли мы. Здесь я буду с внуком гулять чуть попозже. Вы идти, я буду с внуком гулять. Сейчас вам себя покажу. Вот она я, наша арка, и я, видите, шмыгаю носом, мне бы высморкаться, да не, как-то с вами разговариваю. Вот, вот такая вот я, не показывалась, не показывалась, не показалась. Так, переключила. Показалось. Люди гуляют. Сейчас, кстати, не поздно. Сейчас очень мало времени, около полшестого. У я вышла. Как раз у нас мне что удобно. Вот за этим торговым центром, откуда мы начали свою прогулку, стоит мой дом. И я так рада, девчонки, в этом центре там был супер от внизу. Какой-то корза, Какой-то, какой-то. Вот. И его закрыли. Я сюда, когда переехала, его закрыли. И вместо него сделали Лидл. Девчонки, кто живет в Европе, тут меня поймут. Я обожаю там мой самый любимый супермаркет. Представляете, я выхожу из подъезда, и теперь у меня Лидл. Я невероятно счастлива. На пенсию самое... А, здесь Альбертова, там, в торговом центре, а в том Лидл. Ну, все Mm-hmm.